Короче говоря, выживание. Я открыл Майнкрафт, но странно, зачем? Я закрыл Майнкрафт, запустил его, но это тоже странно. Я создал новый мир. Я наконец-то появился в мире. Я начал давать дерево, землю, листву. А нафига мне земля и листва? Ну, не, я не понял, но ну, и, ну, и пусть будет. С одним деревом я построил себе большой особняк. Это странно, ведь это дерево у меня находилось в инвентаре. Потом подошел Крипер, он стоял рядом со мной. Я смотрел на него, он не взорвался. Вместо этого он попросил немного порохового чая. Я сделал ему чай из пороха. Он обрадовался и начал его пить. Потом подошел ко мне и начал шипеть. Я думал, что это спасибо, но нет, он взорвался. Я умер. Короче говоря, выживание.